В Красноярске продолжается повышение стоимости бензина. Сегодня сразу на 70 копеек подорожал 92 на заправках 25 часов. 36,6 теперь придется отдать за литр самого популярного топлива. Водители подсчитывают, это уже второй скачок цен за две недели, хотя очевидного основания для этого нет. Неоднократно высказывались о том, что наша страна, проигрывая на внешнеэкономическом рынке, продавая топливо, отыгрывается с нами внутри по причине того, что, ну, к примеру, страна недополучила продаж топлива за границу и при помощи нас, автовладельцев, решают проблемы здесь. Но если еще и посмотреть факт повышения цен, то, к примеру, у нас еще не такая уж плачевная ситуация, как в той же Уркутской области на сегодняшний момент. Там, по-моему, 92-й стоит 37,50%.